Данное Я видео создано в развлекательных поживиться. целях, все показанное сегодня по изображению. Трего. А меня, семечек. А мне. Опа! О, тяжелая! Да ну нахер, ребят, тяжелый коробка. Там массажер для ног с функцией тайского массажа. Достаем. Сука, вот он, тайский массаж мне, блядь. Вот массаж, вот он, вот массаж. О, не, не о. Где массаж тайский? Я хотел тайского массажа. Да просто... О! Эспейси Марилент, де ле кофе Безуле. Ух ты, прикольная подушечка. Вот, тетя, мне домой надо, нравится. На. Дим, что такое тайский массаж, Дим? Сделаешь мне тайский массаж, Дим? Сделай мне тайский массаж, Дим. Ты умеешь его делать, Дим? Умеешь? А ты, Макс, умеешь? Что вы за беспонтовые-то такие? Не массажа не умеют они. Опа. Вот это стиль, вот это деду надо. Монархи, ребят. Аэр-монархи. Ушечка. Не, ну там не полная. Не, ну лей, блядь, себе нахуй свой скутер. Не вздумай вжог никуя заливать. В помойке, блядь, бензина захотел жок залить. Охуел, блядь. Ну вот и будешь его использовать для промывки ну, да. всякой шляпы. А вот это, ребят, кроссовочки просто бомба. Аэрмонарх. Какой размер только. Вот тут... 40 размер, ребята, аэр монархи Вообще целые. Патрульные чистокросы очень удобные. У меня такие же с помоечки. Это балдеж. Нормально так Дима там поднял монархи. Канистру с бензом. Еще канистра хорошая. Не протекает вообще. Такая канистра сколько рублей? 600 вроде стоит. Заправлю. Но Дай... Кого нужно, блядь? Хуили. Тогда в бутылку перелей просто Ой. и все. Нифига, Дима, лайфхакер, знает приемы. По перчатке потекло. Детя, помоечка дарит заправочную станцию. Помоечка дарит еще запас хода, бензин. Вы Просто саляло. балдеж. <смех> <смех> <смех> Жесть. <смех> Максим, неси зажигалку. Да, Дим, а ничего, что эти перчатки стоят 60 или 70 рублей? О, кстати, вот тут кто-то штребух написал и сердечко поставил. Спасибо, приятно. О, колбаска лежит одинокая. Вот. И поклеванная уже кем-то. Ветчина бутербродная. Отставим вороном. Ого! Какие буцы. Вообще надежные, видно виднокачественные. Что за бренд? Хуй ну, де найдешь? Но это с рынка. Это тебе. Тут честь миллиона подписчиков? Да. Интересно. Тут яйца были, наверное. Или что тут было? То, что тут было, ты съел или куда ты дел? Съел. Съел? Да. О, сука. Оу oh май Сразу курточка лежит. А, матрас uh -huh. с белевыми вшами. Но если разобьешь, будешь новый брать. Там, Интересно, да? Можно? Интересно? Смотри а. аккуратно. Только не надо. А. Он очень быстрый. Не на... Газовать сильно не надо. Это ж натуральная, не норка. И... Натуральная, скорость, да. Скорость. Тут нет скоростей. Какой вот автомат? А. Блядь, смотри аккуратно, говорю. Я его слишком настроил. Вот да? тормоз. А, вот тормоз, да? Газ, тормоз, все. На старт. Внимание. Аккуратно, блядь! Я ж тебе говорю, не газуй! Нифига, это шуба натуральная. А он сейчас на, на льду может тоже упасть. Он сейчас чуть машину в эту не влетел. Ребят, тупо шуба натуральная, норковая. А, ну она вот слегка порвата. А тут зашить на как -то. Да аккуратно ты! Да! Ой, что-то я не заехал. Чуть-чуть не вписался. Вот эти алюминий. Вот это я возьму. Кстати, ребят, самокат сломался, поэтому я выехал на грузовом лесопеде. У меня тормоза там нафиг отказали. И буду их менять. И это очень дорого. И это капец. Вот. О. О! О. О! Помойка дарит смурфиков. Нифига себе. Коль, смотри, смурфики. Прикольно, да? Это надо подцепить на лесопед смурфика. Чего ты? Куда полез ты? слышь? Покажи. Сломанный. Тостер. Да. А где он сломанный? Он целый. А, нет, да, он поплавился. Блин. Обидно. Провод на медь сейчас на отсечение забираю. О, вилочка. Вилочка, вот это надо мне. Хорошая вилочка. Вот это мне в гараж как раз. На вилку поменять там в гараже. Вот. О, алюминий. Ебой. О, вот эти два смайлика возьму. Это я, когда с помоечки отравлюсь, у меня вот такое состояние. А когда найду что-то смешное и классное, вот такой я. Так, посмотрим, что в баке. Кажется, тут есть одежда. О, это этот. Как его, блин? друшлак или как? О, нифига себе. Какой кроссовок залетел, Найк оригинальный. 42 размер. Коля, это ты кинул мне кроссовок? А второй есть? Это ж твоего размера. Нифига, Найк нормальный. Оригинальный. Опа. Нифига себе, какая картина. Это же этот мрамор. Тяжелая она из мрамора. Вот эта гантовка из камня сделана. Так, ну вот эта шляпа дешевая. Вот еще офигенная с горами. Какая красивая. Тяжеленькая такая. Вот эти две возьму картины на продажу. О, перчаточки. О, да. Перчаточки сейчас нужны. Короче, братва, я Диму увидел. Вон он там на каком-то мотоцикле. Паркует его. Я вообще не знаю, этот мотоцикл не видел. Коль! Коль! Ух, Дима, Колю не заметил, капец. Сейчас мы попытаемся, короче, этот мотоцикл отжать у Димона. Слышь, пошли у него, мотоцикл сейчас отожмем. А это как? А? Давай ты забирай, я тут эти... Давай. Да, да, я уже снимаю. Сейчас тупо будет пранк, розыгрыш. А прикинь, Дима сейчас выскакивает с кулаками. Ты чё, эй? А, чё, он решил уехать? А что это за мотоцикл вообще? Откуда он его взял? А там мне нужны ключи. Вон, смотри, он его вот так оставил. Давай, давай, давай. Ребят, Дима не в курсе, он нас не заметил. Вот это сейчас будет ржака. что это за мотоцикл? Где он его взял? Вот это сейчас поржем, конечно. Да, тупо на изи. Тупо укатываю. Вот это... Вот это еще поржом жесть. Сейчас надо спрятаться за угол с ним. Ребят, представляете, какое будет лицо у Димона сейчас. Не понимаю, где он взял вот это мотоцикл? Откуда он вообще его взял? Он такой нормальный. Не знаю, первый раз вижу этот мотоцикл вообще. Все, пойду за Колем, чтобы он сейчас велосипеды все прикатил. И будем, короче, ждать, пока Дима выйдет и обнаружит, что мотоцикла нет. Короче, слышь, Коль? Побудь там возле этого мотоцикла, он вот там вот в конце а стоит. Я себе... А, а я сейчас себе... к... Мото... к Диме, я сейчас с Димой приеду на велике, и типа, оп, нифига, ты тут я находишься. что делаешь там, как дела? Ну, да, да. Сейчас, да, короче, да. будет весело. Он сейчас, наверное, захочет мне этот мотоцикл показать. Выходит, а его нет, нифига. Еще попить взять? О, нифига, Димон, ты что тут делаешь? Че, тут запчасти купил? Нет, еще поеду. Ты еще, поеду. еще не ездил? Капец. А? Смотри, что у меня вместо апреля. Видел мотор. Нет. Ёль. Какой мотор? Слышь? Что? Что? А? У меня тут мод только что стоял. Где? Украл кто-то? Да, ты прикалываешься? Нет, я, я тебя не видел, я зашел шавер мухавать. Ты что, гонишь? Что такое? Да. Ты мотоцикл купил? Да поменял-то по типа, факту. Да? Так... И что за мотоцикл? Кроссовик. А где был он? Вот здесь стоял. А нахуй ты тут его поставил? Ну там, где велик надо ставить, чтобы присматривать. Ты что, гонишь? Дима пошел мотоцикл искать. Ты куда? Капец, он обосрался. Пусть попереживает. Будет знать, блин. Нихер вот там ставить мотоцикл. Вот тут надо ставить. Я всегда велик, и самокат вот здесь ставлю. Что, пока ем, я хотя бы вижу его. А он вот там поставил. Еще и там этот мотоцикл видели сами никак не закрывается. Все, нашел. Нашел. А, обосрался? Обосрался. Ну, вот будешь знать, что надо вот тут ставить это тебе урок от Штребуха. Ой, я там курточку вижу какую-то. Камуфляжную. Нифига куртка прикольная. А, не. Какая-то она женская вообще. В ней бомж, наверное, ходил. О, нифига себе. Два чайника выкинули. Вся провода буду выдирать. Вот это медные запасы, ребят. Источник меди. О, Медешечка, вот это надо. О, нифига. Зацени. Рюкзачок какой. Только он порванный. Ну, хотя не особо критично он порванный. Ну, такой живой нормальный рюкзак. Скетчерс бренд. Нормальный еще бренд. Ну, рюкзак берем. В любом случае пригодится. Хочешь, Колян, сразу оденешь? Может, что-то найдешь, положишь. Капец тут банок. Вот тот, кто собирает банки, для него это будет просто подарок судьбы будет. Смотрите, запечатанная банка Берна. Но, видимо, он отсюда вытек. Это с магазина выкинули банки. Видимо, они там биты и бракованы. Из них все повытекало. О, пицца. Охренеть! Сколько пыльцы Не, ну она не, не первой свежести. Неплохая на вид. Бомжам оставлю пыльцу. О, май! Смотри, какая сумочка! Ля. А, так она на пояс. Прикинь, место пояса цепляется. Это барсетка. Топчик вообще огонь. Забираем. О, алюминиевая чаша от мультиварочки. Вот это балдеж алюминий. А, можно из этой чаши, кстати, да, сделать каску, как бы шлем и ездить на мопеде. Часики. Ну, мои бабушки такие были. Ну, это можно на барахолку взять. О, прикинь, ми-бенды с ремешком. И зарядкой. Наверное, там аккумулятор сдохший. Но это оригинальные. С ремешком и бендой, ребят. Нормально. Ребят, мы сейчас даже не планировали снимать. Высыпали пакет. Убери руку, не видно. Тут тупо куш. Какая-то одноразка с картриджем каким-то. Смотрите! Переходник оригинальный. Мне как раз нужен такой. У меня сломался в гараже. Это чтоб музыку слушать через аукс. Косметика запечатанная. Переходник, ребят, топовый. Это как раз то, что мне надо. Ашкуди <связывая> а огромный, заряжаемый, ребят. Такого эшкуди я не видел еще. <связывая> это какие-то одноразки необычные. Такие не видел никогда. Вот еще огромные шкуди. Вот косметика, вроде полные тюбики. Ну, вот это сразу в карман, ребят. Вот это пушка. Да что за такое-то, а? Да что за такое-то? Хагиваги? Ну, похож, согласитесь, ребят. Думал, Хагиваги. А это кто? Кто это? Это кто? Ай, собачка. Нифига, она новая. С бирочкой, смотрите. Столичные поставки. Пёселя можно взять на продажу. Он же новый. Спасу пёселя, заберу с кормилицы. Дам вторую жизнь ему. опа за циняки, штанишки А, это шорт, это бриджи О, Сейчас уже Сезон прекратился, все выкидывают Респект, а, ну это Ботиночки такие популярные Рефлективный капюшон Смотри, вот свитер Тоже, вот джинсы хорошие О, у меня Мыльнорыльная, чисто Антижир, еще какой-то спрей Антижир для кухни, нифига себе Вот эта помоечка дарит Возможность обезжиренные это иметь. О, Дим, легенда. Чайник. Да, можно только ушатанный. Редмонд. Ну можно на продажу, да? Если он еще рабочий. Нифига. Тут что-то, походу, есть. Много всякого интересного. Рулетик какой. М -м, Наполеон. Дата изготовления. Годен до 24 марта. Он еще не просрочен. Ну, поем пирожное вот это. О, нифига себе. У меня тут на наушники какие-то. О, Опа, выпали. О клик, блин. Бюджетные. Но пойдут. Забираем нормально. Опа, и рюкзачок. Смотри какой. Вот рюкзак тоже целый пойдет. Берем. О, тут даже есть какие-то эти. Стабилизатор напряжения. Тут запчасти будешь снимать вот эти. Вольтметры вот стоят. И вот эти крутилки для контактов. О, нифига. Прикинь, в этой коробке что-то есть. RGB -шная клавиатура -клик. А кто-то купил себе новую HyperX А старую выкинул Ну и старая нам пригодится Спасибо Ах, несмотря на то, что здесь помойкой воняет Наполеона запах я чувствую Среди этого всей вони Вот этой помойки Всем, кто кушает, приятного аппетита Вкуснятина Здравствуйте сюда дай гляну так это это что-то брендовое кожаное а нормальная тема вот это прошитая о так тут что-то в подошве это клеили ее но это можно на продажу взять Чё, лего нифига себе дай гляну журналы лего нормально прикольно чемодан а в коробке телевизор есть Так что? А чемодан вроде нормальный Лучка, вообще лиска, лиска. О, нифига кот какой Полосатый Он что, бывалый? Бывал. Бывалый по-любому Сколько сроков отмотал он, Дим? Как ты думаешь? Не знаю. Я думаю, он... Он в говне там сзади Где в говне? Так это реально говно Багдан любит Лё, сколько игрушек Обалдеть. Тут много всяких... Ай-яй. Вы чё, блин? Ух ты, сколько всего, ребятки. Это же на шею цеплять. Это такой кулончик. О, бижутерочка. Свежачок урвал? Нормально, нормально. Пацаны вещами тарятся. А я игрушками всякими. О, вот это вот такси, смотрите. Лада Ларгус это. Без колеса одного. Колесо приделать и все. На продажу пойдет. А чемодан, кстати, целый вообще. А не он битый. Его тоже можно было бы на продажу взять. Это ты из Японии, получается. Дима, себе новый аппарат приобрел, ребят. Зацените как он. Вообще пушечка. На Харлео домчат на смог пыль дорог и ветра свист. Он был из тех, кто всегда своим влюблял в себя целый свет. Игнайс байк, а не Трандулет. А тут нашел этот удлинитель. Удлинитель был найден. О, а у меня тут подушечка. Подушечка мягенькая. Дим, лови! Дим! <свят> <свят> Ботинки можно взять. И интуки с помоечки. Ну Что давай. Топей пей. пей. Да, пей <свят> давай. Нормальные? Давайте рты, Дим. Не, я не, лиски, не кстати, не... вкусно. Давай, мне я пить хочу. <свят> ну да, солененькая, как будто на сале. <свят> Я тёть кормилицы, я тёть кормилицы, кормилицы, кормилицы. О, лапать, ботиночек. О, колба для кальяна? М -м, тут еще один есть. А не, вот он не целый, у него подошва треснула. Да <связь> тут пусто. А тут кто? О, картошечка. С ростками. Вот это сажать сейчас как раз урожай будет из нее. Был бы у меня, была бы земля бы здесь плодородная, да. Но в Питере никакая картошка не вырастет. Тут климат не тот. Так я бы забрал бы. Это тупо ростки. Это с такой урожай вырастет из вот этой. а Из одной картошины вырастет штук 5. Понимаете? Так что, если бы я был в другом городе и был бы у меня участок, я бы эту картошечку забрал бы. И получилось бы, что помоеч дарит сытный урожай и дарит возможность стать огородником Смотри. что дарит я какой яд она да, да, прорастет яд. и будет новые картошечки из нее блин сопли задолбали о, тут при тряпке даже есть шляпетки да хорошо тут пахнет приятно вот здесь в этом месте о дима дима Зацени, да тупо за... свежак. За... Смотри, это свежак, тупо свежак. Ну, с мясом. М -м -м, пахнет как, понюхай. Да а, пахнет, как. а я покахне как? А я пахне а как? Иди, иди. Да выкинь ты их нахер, вот эту а, вот, вот шляпу. Помню. Ребят, офигеть, как помойка кормит. Но пиццу, вот эта пицца, она очень вкусно пахнет еще и с мясом. Алюминий. Две сковородочки, но ну, это тебе. А вот это э, не тоже не мне. Нифига себе, это чё такое? Голова? Классика, ты знаешь, на века. Нифига голова, ребят. Обалдеть, прикольно Что только в помойке не найдешь Делай, что хочешь Тем, что имеешь там, где ты есть Когда ты сделаешь мне предложение Руки и сердца Когда сделаю? Да хоть сейчас Голова, выходи за меня Я тебе дам пыцы с помоечки Она согласна, ребят Она согласна Нифига себе, там вообще воротина открыта Заходи, бери Офигеть, всегда так было. На вот так. Чтобы можно было зайти, залутать. Ого, вынос с хаты. Ха, дед Мороз. Рюкзак дед Мороз. Так, можно взять. Какая-то сумочка вообще как новая. Тоже возьму. Шарфик. Возьму. Вот еще сумочка, смотрите. Линкдю. О, так это кошелек такой, нифига себе. Там, это расчесочка есть где деньги кэшбэк нет тут больше денег заколки всякие золото там нету да о такая типа курточка все за бренд униклю пальто куртка прикольно ребят такого никогда не видел как будто толстовка, но это как куртка, как пальто, типа. Нормальный вынос с хаты вообще. О, полотенце, это в гараж. О, кроссовочки. Они. А, ну тоже норм. Локоста -то бренд. Локос спорт. Нифига себе. Вроде оригинальные. Размер 37,5. Пойдут. Еще побегают. Нифига себе, локос. Их только отмыть на Они а в чем-то белом. Кто-то какие-то ростки выращивал, смотрите. Хотел уходить и смотрю, какая-то корзинка стоит, а в ней что-то черное лежит. Книжка, походу, какая-то. Но корзинка офигенная. О, да ну нахер! Ребят, это планшет! Таргус какой-то. Нифига, да он вроде... А, это престижоу. MultiPad Visa 3021 3G. Таблет NetPC. Да он вроде вообще целый. Нормально. Тупо выкинули вот так вот. То есть. Тупо выставили планшет с корзинкой. Ну он старый капец. Может вообще не работает еще. Потому что он очень старый. У него батарея может дохлая. Но я офигеюсь, он сейчас включится. Да не, вроде не включается. Картинки не наблюдаю. Но он очень шляпный. На барахолке, может, продадим его рублей за 200. Но нормально, неплохо. Пойдет находочка. Тут у кого-то Новый год был. Кстати, а вот корзиночку я, наверное, тоже возьму на продажу. Вообще целое. Это фрукты сюда складывать. Вообще, вот такое на барахолке покупают. Кто-то баночки сложил, намял для кого-то. А я баночки сдавал по рублю. Тут рублей, наверное, на 15 банок. Угу. Немецкие танкисты, солдатики были здесь. Шаверма на тарелочке была. Что-то тяжелое. Смотрите. Нифига тут обувь. Нью беллансы. Только они походу с рынка. Какой размер? 44 й мой размер нью белансы. Что, для помоечки ж можно взять? Тут, короче, сумка с обувью. Всякой такой шляпной заношенной. Сапоговый рай здесь. Второго нью бэланса нету. Нифига себе. Ох. Ох. Нью белансы. Ой-ой-ой, зацените какие. Вообще балдеж. Вот еще рабочие ботинки. Так, ботинки, нью беллансы. Еще вот какие-то ботинки. Ну, ушатанные О, нифига себе, вот эту игрушку я тоже взял О, май О, май О, май, Ой-ой-ой Материнка была Коврик для фитнеса Коврик О, алюминий Сковородочки О, oh май, какие хорошенькие Дим, хорошая. вообще тебе не надо? Посмотри, хорошие о, аэрподсы Техника Apple Аэрподсы, наушники от Apple Оригинальные, может и рабочие Надо будет проверять Да ну, блин, подумал айпад, ребят к Чехол от айпада Ну почему не выкинули iPad? О, нифига Ленве Болло Де Италии Итальянская, она тяжелая к сожалению, пустая. Ну, может, тебе получится продать. Недорого, правда. Но она кожаная, итальянская. Еда! Или нет? Да, или нет? Стаканчики или что это? Кафе латте. растворимый. А, так там на дне это латте. Нифига себе! Что это такое? Ребят, смотрите, это кофе вот такое Ай, кофе Там снизу на дырочку сделать в этом стаканчике, вот И залить это кипяточком Кофе там на дне уже в стаканчике, охренеть Вот еще Нифига себе, сколько кофе, ребят Обалдеть Да, на воду купить Вот еще тоже кофе, вот так это туркиш. Турецкая она. Охренеть. Вот тоже. Это вот такие стаканчики здесь. Вот такие. И вот стаканчики. Шоколадная. Горячий шоколад. Ох. Нифига себе. Вот это все кофе, ребят. Помойчка дарит кофе. Бержи. И подзавали накормилица. Нифига себе, ребят. Зацените, как уже загрузили с Хонду Зумер. Капец, столько сумок. Так, я в эту помойку лезу. Ой, она пустая, падла А тут есть О, Медный кабель, медный кабель Я залезу сейчас сюда Все осмотрю О, что-то тяжелое, давление мерить О, нифига себе Машинка хорошая, целая А что, надо взять на барахолку Да, Дима, ты долб Ты дебил, ну его купили Хорошая машинка Такая в магазине стоит тысяч пять Вот сумка для находок, берем О, а тут лапти Пума. Пума. Да Он вообще они целые. Двухсторонние нормальные. Вот пумы. Нормальные они еще живые. Пумы, сумочка для находок. О, медный кабель от компьютера. Да вы тупо мойку лутайте. Чего вы, блин, меня окружили? Там уройтесь. Все а мало того бака. Что вы от меня хотите? Хотите забрать у меня? Вот обрать от меня хотите находки. О, что-то вот тут. Вынос хаты? Памперсы? Нет, там как будто что-то есть Там, я думаю, что-то есть в этом мешке Опа О, это ж хоккейная эта, шайба Нифига себе, чемпионат России хоккейная клуб Югра Нифига, шайба целенькая, хорошая Можно забрать Шайба, да, хоккейная Не, не снеса нету там Может что-то рассыпаем, блин, нормальное Магнитная, чё это? Да ну нахер! Это ноутбук! Макбук! Охренеть! Барь! Да ну нахер! Ребят! Да ну нахуй! Откуда у меня помойки? Я Что не это знаю, мак... это макбук! Би да ну нафиг, Би Тоненький, смотри какой! Охренеть. Давай проверим, вдруг он там экран разбит или еще что. Да аккуратно ты не хватай, блин. Ой. Он целый. Да ну нафиг, ребят. Кнопочки целые, нажимаются. MacBook Air. Да ну нахер, я всю жизнь мечтал найти MacBook или Аймак. Блин, да все вот, ребят, напишите в комментариях, кто был на моих стримах. Все знают, что я мечтал, блин, всю жизнь найти MacBook Модель А. 1369. я не знаю как он года но он старенький он ребят стоит вот столько посмотрите сколько он стоит главное чтобы он был рабочий это я нашел димочка я ты сюда жало, а ты опять суешь то в этот пакет тут могут зарядка от него может быть игрушки я в шоке ребят дим Папаула. пацаны макбук Откуда я знаю Тупо макбук с помоечки ты... О, Дима пытается включить его Да я думаю, вы уже тоже пытались Не, я еще не успел Охренеть Вот это жесть MacBook Air это ты Я, какого, не... Какого... 13, 13, как... я да. не знаю какого года Тут он написано, Это надо гуглить Все по модели узнавать Там модель написано Может сейчас загуглить 11 -го года он Вот такой же, да 30 тысяч рублей. Надо знать, какие характеристики внутри. А, 1369. Смотри, вот год-то другой вроде. А вот MacBook Air 13 за 19500. одиннадцатого года. 4 гига оперативки, Core i5, видеокарта на 384 мегабайта. Главное, чтобы рабочий был. Ну, Придем в гараж, будем проверять. У нас должны валяться зарядки для макбука всякие. Ну вот я в гараже, ребятки, нашел вот такой блок питания в помоечке, как то давно он долго валялся, пришлось его чуть, чуть починить, подмотать изолентой. Но, по идее, блок питания рабочий. Проверили вольтметром, вольтметром его вот эти вот контакты вот здесь. Короче, все искрится и работает. По идее, он вставляется и подходит сюда. Но, как видите, никакая индикация, вот это не индикация, индикация не горит, лампочка здесь. Она должна вот тут гореть при зарядке. Макбук вообще мертвый, ребят. К сожалению, он вообще никак не включается. И вот здесь я понюхал, короче. Этот запах я узнаю из тысячи. Знаете, чем несет? Очень жестко пивом. Прям пипец как пивом воняет. Так что этот MacBook по-любому кто-то залил пивом и скорее всего им пользовались до последнего, пока он не сгорел. Мы его разбирали, там вся плата окисленная, поэтому нам придется этот ноутбук продавать на запчасти. Я вообще губу раскатал, я думал, блин, если он заработает и мы его продадим, то тысяч хотя бы за 15, блин. А так по бороде, ребят, плата дохлая. Мы пробовали эту окись как-то убрать, очищать. Дима пробовал плату отмывать, но ничего не вышло. Дим, расскажи вот по подроб что с этим макбуком? У мультиконтроллер, скорее всего. Ну а по плате, чего вот Белая сейчас... окись такая, вот от этого от пива или другой жидкости. Белая такая хрень на ней полностью окись такая, ржавчина. Вот что с ним. Ну, короче, придется продать на запчасти. Тысячи за три, за четыре. Тут, видите, ребят, монитор-то целый экран. И это уже вообще кайф. По идее, то а пиво не попало. Пиво вот здесь оказалось. А экран целый. Его можно продать. Продать еще можно корпус. Ну, а вся начинка, наверное, полетит на помойку. Но все равно это, ребят, легендарная находка, которой я сказочно рад. Хоть какая-то компьютерная техника от Apple была найдена в виде вот такого MacBook. A. Ну, если пивом не залили, я бы вообще сейчас кайфовал бы от халявы. И пользовался этот ноутбуком. Вообще не хочет включаться, ребят, капец. Ребят, вот мы и в гараже и сейчас будем есть вот эту пыльцу. М -м -м. Но начнет ее употреблять диму. Вообще да. мягкая и свежая. Да. Кусочки мяса вот эти вкусные очень. Это баранина. Это баранина, ребятки, баранина. Ммм, ням-ням-ням, с помоечки. Точно по-домашнему. Она какая-то домашняя на вкус. Сколько мяса. Мяса сколько. Такой голодный, ребят. Если бы вы знали.